Всем доброго времени суток, дорогие друзья, это канал Макс Эффект, и наконец-то, после стольких лет, мы продолжаем династию Капони и, возможно, заканчиваем. Я обновил себе компьютер, и теперь могу спокойно играть без вот этих вот постоянных тормозов. Посмотрите, как быстро летит время, не нужно больше ждать, когда раз, не знаю, в час у меня день проходит... Я планирую сейчас немножко поиграть, показать вам ситуацию в мире, что здесь вообще происходит, потому что происходит здесь много чего. Конечно, мы все понимаем, там Монгольская империя э, нападает, э, ацтеки на кого-то сейчас напали. В общем, сейчас немножко посмотрим ситуацию, ситуацию в мире, возможно, сходим в крестовый поход, потому что он у нас уже скоро, и завершим. Все это дело таймлапсом до конца игры, до 1444 года, чтобы в конце нажать на вот эту вот кнопочку и экспортировать сохранение в Европу Универсалис, чтобы продолжить историю Капони и Республики Венеция там. Помните, я обещал сделать мегакомпанию? Пришло время выполнить обещание. Короче, рассказываю вам, как ситуация. За сколько? За 255 лет игры. Я тут еще немножко больше поиграл, чем было записано. Мы успели захватить вот огромную вот эту часть э, на севере Балканского полуострова. Где мы полностью Хорватию захватили, Венгрию. Потом практически... Но большая часть Апеннинского полуострова, большая часть Италии у нас захвачена. Вот эти вот маленькие анклавчики, на которые все постоянно жаловались, на которые все говорили «ну убери, их убери», они принадлежат Священной Римской империи. Вот Священная Римская империя, кстати говоря, очень сильно разрослась. Ну ничего, сейчас ее ацтеки немножко пооткусывают от нее кусочков. Самое главное, что я хочу вам показать, мы сейчас на четвертом месте. По размеру страны, так скажем. Хотя мы сравнялись сравнялись с ацтеками, или ацтеки сравнялись с нами. А на первом месте Персия, Султанат Сельджуков. Вон, смотрите, как разрослись. Короче, я считаю, что вот это вот все доигрывать, конечно, это можно, это интересно, но это так тяжело всем этим управлять, потому что кроме, кроме Италии, э, Сицилии, Хорватии, Венгрии, у меня есть еще север Африки. Север Африки, здесь тоже есть владение, мы захватили. Еще здесь вот это вот нам принадлежит, вот это королевство полностью, они нам, ну, как бы служат в качестве данника. И у нас есть еще владение в Иерусалиме, вот здесь на этой земле. Как понимаете, управлять всем этим просто сло сложнейшее дело. А, даже, еще, да, еще остров Крит нам принадлежит. Я просто хочу посмотреть, как вообще искусственный интеллект сам со всем этим справится. Да и потом не хочется еще на 856 серий растягивать это прохождение, а просто посмотреть, что будет в конце. Я думаю, вы меня поддержите. Кстати, еще что хотел вам показать: член нашей династии, великий магистр Армандо, стал главой ордена рыц Рыцарей Колотравы. Но это постоянно. У нас кто-то постоянно в какие-то ордена вступает, постоянно папами римскими у нас становятся все. У нас, короче, у нас, у нас численность, численность нашей семьи 65 живых членов династия, это же просто уйма, целая прорва людей. Если полностью все вот, эти, все вот эти вот плюсики отжать, то вообще оно будет гигантское, это древо просто. А помните, с чего все начиналось? Помните начало, да? Сейчас, мне кажется, пора все это закончить. О, кстати, помните, Олесио Дебриндизи случайным образом становился этим главой Венеции? Мы как-то это упустили, помните? Вот вот на протяжении долгих лет э, одни капони были, а тут раз, дебриндизи. Оказывается, он был... Э, где он? Я его потерял. Ну, вы видели, что он, короче... А, вот он. Вот, он был представителем младшей линии нашей династии. Вот это да. Понятно, почему у него такой герб. Вот, посмотрите, сколько здесь святых уже накопилось. Вот один, точно, это вот святой Анфудан, наш дед и Рудольфа из нашей династии. Так, мы сейчас играем за великого принципа Сегада Неразумного, являемся главой общества «Слуги Дьявола», что, кстати говоря, совсем никакого значения для нас не имеет, потому что, блин, у нас и так, у нас бесконечная власть абсолютная, мы получаем доходов целую кучу, вот с личных владений очень много мы получаем, с феодалов, с городов, с торговли. Огромная просто статья расходов. Тысяча монет в год к нам приходит. Ну, то есть, даже на, нам просто даже нет смысла что-либо делать. Потому что, ну, денег у нас полным-полно. Мы можем все вообще застроить. На... Ну-ка, ну-ка, а вообще у нас много ли здесь вообще построено? Вот практически все застроено, только вот осталось немножко развить технологии. Вот у нас Орден Тамплиеров. Очень интересно, что Орден Тамплиеров возглавляет человек с, с внешностью половца. Дом у него называется Запорожье. И... Культура французская. Сам католик. Очень-очень интересно. Как видите, католичество, короче, распространилось по всему свету. Буквально вот сюда залезло. Практически всю Африку захватило. То есть это буквально... Мы даже захватили Мекку и Медину. То есть две исламские святыни. Среди религий сейчас католичество на первом месте. Ну, потому что крестовые походы, мы постоянно в них ходили, распространяли. Ну, следующий... Крестовый поход будет, ну, вот в конце этого года. Сейчас мы посмотрим вообще, как скоро это произойдет. Я просто промотаю до этого момента и больше, в принципе, ничего не буду делать. Короче, вот, начинается крестовый поход на Шотландию. Мне это, здесь они хотят отбить этих ацтеков отсюда. Ну, смотрите, как получится. Я думаю, мы сейчас его пройдем. Немножко задонатим. 3000. Всего немножко. Так, назначим бенефициара. Кто у нас будет им? Вот нужен хороший воен. Вот Мирига. Наш единокровный брат. А, не, он, он из рыцаря Клатравы. Ему нельзя. Аурелия. Что за Аурели Ну, давайте. У него, в принципе, навыки хорошие. Пускай она будет родственница. Вот, через... 400 дней, вот как же, как же быстро и классно бежит время вообще, ой, ой, как мне этого не хватало с моим старым компьютером. Так, новости из Китая. Беспорядки в Китае с течением времени переросли в полномасштабную гражданскую войну. В Китае начинается гражданская война, возможно опять сменится династия, кстати говоря, династия Борджигинов... Пробыла на китайском троне всего три поколения. Потом там снова произошла какая-то гражданская война, и они утратили небесный мандат. Вот, монгольская Монгольской кстати, сейчас ä, ä, заведует Каган Чидухул, бич божий. Он, они приняли буддизм, все, они больше ä, тенгрианства не поддерживают. Он женат на царице Забаве Твердолобой. Вот, это княгиня Чернигова. Ну ладно, удачи ему с этим. Типа, ну, они слишком далеко друг от друга живут. Я даже не понимаю, как они вместе время-то проводят. Но нас сейчас-то не волнует. Нас сейчас волнует крестовый поход на Шотландию. Что это такое? Что за авантюристы у нас тут появились? Кто их сюда пустил? Ну-ка, прогнать немедленно. Так, ладно, крестовый поход начался. Деус вульд. Все такое. Так, поднимаем войска. Сейчас мы здесь с этими савантиристами расправимся, их сейчас уничтожим. И вот эти войска, 8 тысяч, тоже пойдут в крестовый поход. Ой, их уже 6 тысяч осталось. Ну ничего, бывает. У нас огромные расходы, но и огромные доходы, так что э, волноваться вообще не о чем. Ладно, я думаю, 13 тысяч пока достаточно для похода в Шотландию, сюда вот. Потом, если что, там еще насоберетесь. О, уже 18 тысяч насобиралось. Хорошо, хорошо. Так, и еще вот эти корабли снова сюда отправляем. Почему? Я чем-то заболел? Я даже не заметил. Так быстро все время летит? Блин, как быстро все закончилось? и вообще не успел, даже не заметил ничего. Король архибальд Паломник, шотландец. А, вернул себе королевство Шотландия. Да, молодец, молодец. А, мой-то бенефициар что-нибудь получил? А, да, вот, а, увы кальпишки Капони Аурелия. <с> почему, почему именно так? А, а почему-то она вот этими землями завладела. Они тоже сейчас принадлежат Шотл Шотландии, что ли? Да. Блин, с этим Де Юра Дрейфом все пере перепуталось, все переменилось. 17 тысячу у нас сейчас денег, просто офигеть. Надо вернуть этот мод на автоматическое строительство, которое просто автоматически все застраивает мне. А то я даже не знаю, куда такие деньги-то девать. Сильвана Вивалдини стал святым. Помните Сильвана Вивалдини? Кто-то из вас его предлагал. Да-да-да. Ой, я стал одноруким. Ну и ладно. Сейчас это вообще не так важно. Я сейчас просто хочу вернуть свои войска домой. И я запущу таймлапс до 1444 года и посмотрим вообще, что будет, что изменится. Вот я сейчас ввожу волшебные цифры, точнее буквы, observe, отрубаюсь от Венеции, да, да, это печально, но ничего не поделаешь. И мы будем наблюдать за ними вот так вот. Вот это все можно закрыть, максимально отдалить камеру и просто наблюдать. Ну что ж, вот он и наступил, 1444 год, год, когда начинается Европа Универсалис. И что же мы здесь видим? А, сейчас у нас правит здесь Джилберто Богатый. О, я здесь попытался раскрыть все вот эти плюсики, без, без записи это так, так много, так много вообще всего. Это такое огромное древо. Но из 332 членов династии выжило всего лишь 29. Давайте-ка их отсортируем, посмотрим, кто вообще из них есть. А, ну, в принципе, как видите, у нас здесь самые разные просто люди со всех концов Евразии. Берберская культура, венгерская, левантийская, вин, э, итальянская, аг, аглоса, англосаксонская, даже ацтекская культура есть. То есть, э, буквально вот по всему свету мы рассеялись, наша династия по всему свету. Но сама Венеция э, не в очень хорошем состоянии сейчас находится. Э, она, так сказать, территории не приобрела за то время, пока мы проводили этот таймлапс, даже утратила. Вот если раньше она была на третьем месте, сейчас она на пятое переместилась. Мы потеряли Сицилию, здесь появилось новое государство. Да, где же оно началось-то? Где же они а, отделились и стали независимыми? Ну вот, где-то вот здесь, вот, в 1399 году они отделились и основали свою а, торговую республику. И, как видите, уже, ну, достаточно много чего захватили. Здесь, кстати говоря, кроме нашей семьи доминирует еще другая семья Тарелли. Они даже несколько раз, ну, два раза становились дожими. Ну, а в основном, конечно, большую часть времени именно династия Капония стояла во главе Венеции, что меня несказанно радует. Это хорошо. Они не утратили, так сказать, своего могущества, не упустили своих шансов, ну, потому что у них постоянно было очень много денег. Кстати, они еще взяли Болгарию под протекторат. Это же Болгария? Да, это Болгария. Видите, Болгария теперь наш данник, а мы их гегемон. Но взамен потеряли uh, королевство Канем, потому что его перехватило королевство Канем-Кукава. Ясно. В общем, наши территории в Африке мы тоже потеряли, но они все равно остались католиками. Буквально вся Африка практически, за исключением вот немножко вот здесь, и вот здесь земель и вот здесь земель, буквально вся обратилась в католичество. Вообще, если вот посмотреть, буквально вот вся левая половина карты обратилась в католичество. Ну, потому что, потому что католики сильны. Что в Китае? В Китае стабильность, открытость. Но вот что-то я не вижу здесь протектората Сиюй. Куда они делись? А вот они! Вот они! Протекторат Сиюй так, так, такой маленький стал вообще. Практически они не сохранили своих территорий. Китай, видимо, вообще Западом не особо интересуется за последние 378 лет. Всего лишь два зависимых государства. Это какое-то королевство Хатан, что? А это вот здесь. В Тибете какие-то монахи им прислуживают. И королевство Шри-Ланка. Тоже находится под гегемонией Китая. Но вот Бенгальская империя Самавамси. Просто что-то с чем-то. огромное просто всю Индию практически заняла. Но Индийскую империю так и не создала. Правит ими Самрапуранделапала. Ну и имя конечно у него. Тибет еще кстати очень сильный э, силен. Ими правит Цен Ценпоядава Варшапала смелый. Угу, понятно. И Монгольская империя не сбавляет оборотов, а только наращивает. Кстати, ими уже не борджигины правят почему-то. Но они э, уже буквально большую часть Руси контролируют. И вот, это вот, вот, вот эти все земли. А почему борджигины-то утратили власть? Последний каган у них, э, из династии борджигинов был Бурхан. Кстати, они до сих пор живы. Ой, какая большая династия. Они все еще являются просто кланом. Блин, как так получилось? Вообще нечестно. Они стали просто кланом в составе Монгольской империи. Хотя были главными здесь. Возможно, произошел какой-то переворот, или они утратили власть. Ну, конечно, у него такие слабые навыки. Конечно, как он мог удержать такую большую империю? Вот так вот. Все, что его предки достигли. Он потерял, какое лицо у него странное, такое наивное, такое доброе, естественно. Как, как, как вот такой человек может стоять во главе огромной э, монгольской империи? Сильджуки, мать их, перемать, они огромную территорию контролируют, но до сих пор у них э, ранг государства, королевство. Они до сих пор не стали империей. Почему? Почему? У них была же возможность либо персидскую империю создать, либо арабский хали халифат. У них вот постоянно не хватает денег, у них постоянно какие-то воины со всеми воюют и пытаются как-то расшириться. А почему бы просто, ну не знаю, ну не просто немножко подкопить и не основать империю, чтобы было легче контролировать все это? Не знаю, возможно, они не додумались. Искусственный интеллект здесь не додумался. О, кстати говоря, Мекка сейчас принадлежит... Орденум госпитальеров. Но, кстати, э, сельджуки вернули себе большую часть аравийского полуострова, вернули себе Медину. Возможно, и Мекку скоро вернут, потому что тут очень, ну, как бы слабое. тысяч армий, наверное, не справится с 45 тысячами. Но мы этого уже, наверное, не узнаем. Кстати говоря, здесь у нас какое-то восстание началось. Кто ты вообще такой? Анжиков Анталь Мудрый. Анжиков, я помню Анжикова, да. Это, это потомок. Э, донатного персонажа. Да, да, да. Эти э, евреи э, прибыли сюда, и кто-то попросил переименовать э, его династию. Вот они, вот, вот они теперь. Вот, пригрел змею на груди, а они мне устроили восстание. Ну, ну как, как, как как это понимать? Ну, тут мы уже побеждаем это восстание, хотя нет. Хотя у нас, смотрите, 24 тысячи против 14 тысяч. Ну, явно победим. Мне просто сейчас неохота с этим э, вошкаться Я, знаете, как сделаю? Я сделаю вот так. Ха-ха-ха-ха. Что? Съел, да? Что думал? Э, устроить восстание, кстати, за, за, за что он воевал? Против тирании. Видимо, кто-то из Дожи, видимо, вот Джилберта попытался отнять у него титул, и он отказался и понял восстание. Ну что ж, теперь, э, ты, значит, у тебя огромная армия, а у меня есть читы, так что я тебя победил. Все. Я просто не вижу смысла сейчас вот это идти, потому что время как бы партию у нас закончилось и нужно быстренько подчистить все углы, потому что в новую игру мы с вами должны войти, ну, в очень хорошем состоянии, без проблем, без всяких. И еще мы воюем против рыцарей Калатравы, чего? Ой, рыцари Сантьяго, точнее, воюют против короля Болгарии, и мы выступили на стороне короля Болгарии. А почему? В поддержку претендента по имени Эйнар. Эйнарс Кулесон, швед, имеет претензии на титул королевства Болгарии. Почему? Откуда? Как? Как это вообще произошло? Как швед имеет претензии на титул королевства Болгарии? Короче, все перемешалось здесь. Все, все вообще, все перемешалось настолько, что вообще непонятно, кто где есть. Вот, итальянцы в Африке. Кстати, государство Тевтонского ордена вон как разрослось. И Чернигов. Помните Чернигов? Из-за того, что а, одна из княгинь Чернигова была замужем за императором Монголии, а, они вот сейчас вот здесь сейчас так вот доминируют. Неплохо, неплохо. Ну-ка, а это что за зеленая штука? Валенсия. Откуда здесь Валенсия? вообще не понимаю. Норвегия под протекторатом Англии. А еще под протекторатом Англии. Шотландия. А почему здесь Франция? <с> Франция в Шотландии. Как же, все как же все смешалось? Что? Мешика под гегемонией священной Римской империи? Что? <с> Удивительно. Еще... <с> Мешика от а, стейки приняли католичество. Вот, вот те раз, вот те два, вот те три. Нашли как... Они нашли как победить этих чуваков. Ацтеков, завоевателей, просто обратив их в свою веру. Гениально просто. Кто до этого додумался? Когда они стали, когда они поменяли веру? Они просто смешались с местным населением и все. Вот, вот здесь вот последний, последний стек. А, Исповедовавший ацтекское язычество А потом они стали католиками У Этлауани сын Великий У ну, великий, конечно, очень великий они, они хотели сначала свою веру Распространить, а потом такие махнули рукой Ай, ладно, черт с ними Будем, будем католиками Ну, вообще, гениально Вот как, кстати, по карте религии здесь В основном, виде католичество здесь доминирует Здесь индуизм почти всю Индию занял Буддизм и тенгрианство здесь немножко осталось. Здесь все намешано. Буддизм, финское язычество. Они тут до сих пор еще не определились. Но, наверное, если бы еще мы чуть-чуть поиграли, еще где-то сто лет, все бы выровнялось. Шиизм, сунизм, ну, на своих законных местах. Православие вообще очень слабое. Все, православие задавили практически до конца. Ну, короче, грубо говоря, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, восемь, ну девять, десять. Нет, восемь. Восемь империй самых больших просто поделили между собой мир. Как это все, вот это вот мешанина перенесется в Европу Универсалис, я не представляю. Но попробую. А пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. Всем пока.